Привет, ребята! Пришло несколько посылочек с аукциона. Честно скажу, много всего заказывал. Не все посылки еще дошли. Но решил записать эту первую часть. Давайте посмотрим, что же, что же я заказал для себя в коллекцию. Бывает новая почта, бывает укур почтой. Нормальная запаковка, кстати. Вот такой вот пачка банкнот. 5 гривен. Состояние и не пресс, чтобы кто-то получил ими там зарплату или пенсию в свое время 2001 год и интересно то, что некоторые именно банкноты с номерами были подряд. В целом, почему интересен данный лот? Потому что сейчас у нас убирают банкноты, убирают банкноты из печати одну-две гривны уже убрали, 5 гривен дальше будет 10 гривен, и такие банкноты, скорее всего, будут, ну, я я уверен, они будут дорожать, особенно те, которые там в наборах, это понятное дело, и те, которые в хорошем состоянии, из-за бихода, в течение, я думаю, года они будут потихоньку набирать в цене дорожать я напишу видео почем не обошлись данные я уже не помню почем мне обошлись данные банкноты вот но однозначно я думаю эти банкноты будут дорожать именно пятерки и десятки тем более 2001 год ну, что дальше у нас тут интересно запаковка у Укр... шло ага ну вот в таком конверте легко досталось тоже 5 гривен. Ну, образца 92 -го года. Тут подпись у нас. Ну да, здесь состояние получше. Подпись Матвиенко, Ну, в районе 200 гривен. Она стоила данная банкнота. Причины я вам объяснил. Действительно, сейчас эти монеты, эти банкноты уходят из оборота. Довольно будут они дрожать. Вот особенно, Ну и э, вообще, конечно, банистика в Украине не так развита, как, к сожалению, нумизматика. потихоньку нумизматика набирает обороты, я думаю, и банистика будет набирать обороты. И к себе в коллекцию я хотел заменить ту банкноту, которая у меня, э, на более-более в лучшем состоянии, в прессе. Вот данную-данную банкнотку. Окей, спасибо продавцу. Будем сейчас распаковывать, смотреть. И помещать ее вот, -вот в такой вот альбом для э, бон. Что можно посмотреть что сейчас у меня есть вот такой вот довольно интересный альбом он оригинальный он идет оригинальный здесь набор карбованцев 1992 года по 1996 год давайте посмотрим что вот в этом наборе есть у меня уже самые мелкие номина... номиналы в хорошем состоянии в прессе уже собраны один карбованец три, куб карбованца 5 дальше вот мы Идем 10-25, 25-ка здесь дорогая. Кстати, видите, ну, они должны были вводиться как деньги, которые переходные. И поэтому не сильно заморачивались там над дизайном, над какими-то элементами по защите. Но так как реформа денежная у нас затянулась и была гиперинфляция, то потихоньку-потихоньку номиналы у нас росли. Вот сейчас мы можем видеть на, здесь на видео, как выглядят уже более старших номиналов. 5 тысяч у нас, 10 тысяч, 20 тысяч. Да? Видите, у меня, у меня нет более мелких номиналов еще в хорошем состоянии. Вот вот эти 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. По, по, по случаю как-то покупал, или кто-то из знакомых продавал, или на аукционе. Но я отдельно не занимался, не выискивал. В принципе, в коллекционировании главное не спешить, то есть делать это в свое удовольствие. Если попадается какой-то экземпляр, то покупать. Вот. И в принципе, вот у меня максимальный номинал это 50 тысяч. Давайте посмотрим, что же, что же ко мне пришло. Это, если вы видите, просматривается, это миллион. Миллион довольно большая, самая большая банкнота, которая была. Состояние она без сгибов. без сгибов, Но не прямо полностью, скажем, с острыми уголками. Но в целом состояние довольно хорошее. Довольно хорошее, недробный номер, обычный, обычная серия. И э, сейчас стоимость таких вот банкнот от 400 гривен. Зависит от, от состояния, конечно, в более-менее от 400 гривен. И до 1000, до 1500 я видел продажи данных данных э, банкнот. Как раз эта банкнота пойдет вот в мой такой вот наборчик, э, э, скажем, коллекционный. А, кстати, видите, у меня в конце тут еще есть такая закладочка. Что у меня еще есть? На вот этом сайте Нумизматика Фальвистика я заказал себе вот такие еще карбованцы, довольно смешные. Сейчас посмотрим. Вот я вам покажу. Вот они так вот выглядят с пингвинами. Да, посвященные станции более подробного я обзора не, не снимал но довольно забавный и видите по качеству по там хотя тут даже они на просвет если посмотреть на просвет там есть э, есть какие-то голограммы да вот такие вот довольно забавные как вот ну что друзья спасибо что посмотрели этот ролик если понравился э, ставьте лайк и будем потихоньку заполнять данную, данную книжечку банкнотами Карбонцами. Все. Всем пока.